Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 4 января 2018 года, как звучит, 2018 года, да? канал Народовластия, программа Плохие новости, я Вячеслав Мальцев со мной в студии Станислав, у нас прямой эфир. Вещаем мы из Западной Европы, я подчеркиваю прямой эфир. Так. Четыре года выступления. Мальцева Путин правит. Путин правит 18 с лишним лет, а не 4 года. Вот в чем дело. Понимаете? И это главное. Погромче говорят. Как звук вообще? Напишите нам. Так. Вот такие дела. Так, так, так. Что-то про... Так, так, так. Да ну их пишут. Я что-то не понимаю, какой звук. Ну ладно, мы пока к новостям. К новостям. Значит, мы расскажем, наверное, про то, что было в Новой Коже везде. Да? Вот в новогоднюю ночь на Красную площадь не пускали. Народ это.. А уже несколько лет происходит. Причем раньше можно было пройти там с пол одиннадцатого, мерзнуть, стоять, и потом, значит, Новый год отметить. И потом к по двум часам начинали все убираться. Срочно нужно было убираться. Немного эха пишут. Сейчас это попробуем убрать. Это, это немного эха. Вот. И э, вот сейчас так сказать, момент истины, когда президентские выборы и Вова ж, отказался вообще пускать людей на Красную площадь. Ну, страшно, Масло. конечно. Конечно, что они там? Нет места силы, они этой силой могут напитаться. И... Могут и не уйти с Красной площади. Да, в Новый год. Так что я помню прошлый год, новогодние праздники тоже никого не пускали. Мы обошли Кремль по кругу, ну и вещали из э, этого, из номера, где жил Ленин, если вы помните. Так Национальный вот национальная гостиница. Тут интересно, люди пишут, вот Максим Мирович написал в Твиттере, у себя старикашка испугался, испугался иранских событий и закрыл для граждан Красную площадь. С Новым годом россияне. А россияне тоже... Молодцы показывали Путину фиги, и все это есть в интернете, где выступает Путин, там поднимают бокал, ну, а средний люди фиги, показывают, средний палец, там разные фиги, вариации были. Так что, в общем-то, отвечают. Его. Мне больше всего понравилась его фраза, вот и в Твиттере об этом писали, когда он сказал, что нужно бескорыстно любить родину. Любители родины. Прям такой диссонанс. Да, они очень громко говорят, ну, можно прибавить звук. Даже вот бескорыстно люди. Да, много интересных произошло событий, вот обсуждается широко, мы подряд прям будем, обсуждается широко, как губернатор Владимирской области Светлана Орлова, доктор филологических наук, доктор, представляешь, профессор, наверное, не знаю. Как Вячеслав Викторович Волод, я помню, у него а, стояла такая а, отметка и, и исполняющий обязанности профессора. Да, очень смешно было. Я это впервые слышал и вообще То есть исполняющий обязанности умного человека. Да, да, да, да, да. Так вот, вот это не исполняющая обязанности, а прям реальная профессорша, да, написала во время. Значит, какое-то открытие кафе «Блинчики». Представляешь, губернатор присутствовал на открытии кафе «Блинчики». Там была книга гостей, ну как, я не знаю, как а, там во дворце в Букинкемском, наверное, почетных гостей, и она там написала «спразником». «С праздником». То есть не «С праздником», а «С праздником». Потом говорят, она исправила там ну, нам подсказали, скажем, слышь профессор... Ну, там... если там Мединский купил диплом, но остальные то же самое, эти, все звания и регалии, там все продается, все покупается. Да, да, конечно. Понятно, что она купила, и, и, но... конечно, э, я же не профессор, но я-то почему-то написал бы с праздником, понимаешь? Хотя я не купил профессорского диплома, ну как-то как так все. Мы говорим же не даже о званиях и техниках, а о том, какими людьми. О а среднем образовании. Да, да, просто вообще о уровне культуры, уровне образования. Вот в Сахали, в Южно-Сахалинске сгорела новогодняя елка в Новый год. Мы с новости новостью рассказываем, потому что ну, их надо рассказать. Это особое такое состояние сгорела елка во время новогодних гуляний, причем так весело горело, всего за несколько секунд все это произошло. Рассказывают, что ее подожгли, но потом вроде не подожгли, потом вроде короткое замыкание. Самим сейчас, сейчас не выгодно рассказывать, даже если ее подожгли, они будут говорить, что, замыкание. что это замыкание. Да. Потому что замыкает в системе, да. замыкает в головах в у всех. В системе управления. Да, да МЧС просит, значит, очевидцев вот откликнуться, тех, кто видел, как елка загорелась. Зачем он честный? Да, ну, если да. замыкание. Да, если это замыкание, представляешь? Вот и значит, в вот Петропавловске тоже вроде как бы недалеко, до Дед Мороз и Снегурочка сгорели под елкой. Я так понимаю, что они искусственные были, не натуральные, слава богу пока натуральные не горят, слава богу, вот сгорели искусственные. В Новосибирске горела елка, и елка еще 29 числа, оказывается, сгорела в Арске, хотя я так понимаю, что особый был противопожарный режим введен. Там стояли Пожарные там с рукавами фактически с раскатными, но это не помешало. Но если все спутники, все спутники падают, то почему елки-то не гореть не будут? Ну Конечно, да. будут гореть. Вот пишет, бы из навоза не сгорела. Ну да, тогда бы взорвалась. Потому что у нас то, что не горит, вот говно не горит, оно взрывается. Обратите внимание, взрывы в канализациях, я думаю, порадовали. Пишет, я думал, тебя грохнули. Ну нет. Я, я, я думаю, что меня пока не грохнут. Надеюсь на это. Потому что я думаю, что у меня пока Мы есть еще миссия. еще не сделали, мистер, да, не да, есть еще миссия. Так что в новогоднюю ночь крупно, крупный микрорайон Владивостока остался без света. И вот тут вообще очень интересно, как ты думаешь, из-за чего? Из-за неосторожного отношения, этого обращения с пиротехникой. Представляешь, как на соплях все сделано, если кто-то стрельнул какой-то ракетой и огромная линия восковольтной электропередач закоротила, и все провода попадали, и все там произошел страшный пожар. Да просто система такая, мы даже не знаем, это ли причина, другая, но у них все рушится. Да, то есть, да, вот это вот характерно, очень показательно. То есть, здесь один выстрел пиротехники может не только Москву обрушить, может вообще обрушить все. Но ну, как они вот вменяют там свещевую кому-то еще, что они хотели пятого одиннадцатого уничтожить энергоснабжение Москвы, спиливая опоры электропередач. То есть, но ну, если такие, то можно было наверное и этими Фейерверками да. Да. и МЧС, значит, вот тушило пожары в Подольске. Весь Новый год там все горело. При помощи вертолетов в Курганской области 5 человек погибли от отравления угарным газа Там целый огромный список еще там сгорело, погибло. Ну, как, как и положено, да, вот в новогоднюю ночь да, в России, в Путинской России. При пожаре на бувной фабрике под Новосибирском погибли 10 человек. Но это уже сегодня. То есть там были в основном китайцы. И китайцы пытались тушить все сами. Для того, чтобы не допускать пожарных. Потому что ну, там все понятно, так да, сделано. И все там сгорело вместе с этими китайцами. Все сгорело. И сейчас в интернете очень хорошее видео ходит. Кто-то записал несколько разных нарезок с китайских производств, которые в России. О том, что совершенно разную зарплату получают люди. То есть те граждане России, которые там работают, получают крохи. Китайцы, они говорят, бомжи фактически работают, там ранее судимые и так далее, получают гораздо больше. Они получают в юанику, получают в китае, получают в рублях, получают в России для чего эти производства сделаны в России, никто не может объяснить. В бюджет не идет ни копейки с них. Все, что они делают, все вывозится. Такие вот дела. Вот интересная тоже новость была в новогоднюю ночь. В деревне обновленный труд. Такое название мурашки похоже. Животное насмерть загрызло мужчину. Я вначале даже не понял, что это за животное. Потом оказалось, что в деревне обновленный труд жила Пантера. Мужчина вошел к ней в вольер, и она его там съела, в общем-то. Да, так что вот такой обновленный труд закончился такой вот гибелью стандартной, да? Оксимароны во всем. Новосибирство, новосибирца обмороженного значит, сняли с крана. Вот позавчера он трое суток на кране требовал выплаты зарплаты. Проще парень на репу было заплатить ему зарплату, он бы слез сам. Но нет, это слишком сложно. Поэтому использовали МЧС, там каких-то, я не знаю, ментов, морей разных. А потом, если одному заплатишь, то да. все потребуют, они а тут это дело принципа. Призовите, голосовать своих сторонников за грудиную, хоть добрым с делом. Стати? С какой стати? Это, это, это, это называете вы добрым делом? Это, это не помогать Путину доброе дело. Вы что говорите? Бойкот, бойкот выборов, никто не должен ходить. Но зато все должны снаружи стоять и снимать, сколько туда пришло, дураков. А потом уже сверить эти данные с тем, что будет Центральная избирательная комиссия показывать. Да, по каждому округу. И когда мы увидим, что туда на выборы пришло 16%, и там, пусть 70% из них проголосовал за Путин. Это уже не имеет никакого значения. Он будет нелегитимным. Наша задача сделать его нелегитимным для всех. Они, вы что, думаете, Грудинин имеет хоть один шанс, хоть маленький шанс победить? Нет. Значит, бойкот. А потом его что просто так, что ли, пустили. Ну, Зюганов-то. Да. Зюганов то преступник подельник путинский, И они... Сначала он был ельцинским подельником, сейчас путинским. И, конечно же, раз он выдвинул Грудинина, все согласовано с Путиным. Более 10 артистов, занятых в новогодних мероприятиях, в колонном зале Дома Союзов, это было, отравились. Представляешь, то есть там их накормили актеров каким-то говном. Представляешь, чем в детских садах и школах кормят, если в колонном зале Дома Союзов. Кормят говном и все эти артисты отравились. Уникальная совершенно вещь, вы же понимаете, а то, что... что депутаты не доели, ведь... да? Никогда, я подчеркиваю, никогда не было, чтобы актеров каким-то говном травили. Понимаете, всегда было, что даже в сталинские времена. Помнишь что с ливановым старшим но это не анекдот это правда Василий Леван, ой Василий этот, как он, что пап, пап нет, нет? Пап, его папа, который этот господи, ну народный артист там Сталина как его звали, не помню, вот и он сильно пьющий человек был, и всегда его приглашали на все эти мероприятия, Сталинский, Хрущевский там и так далее и вот, когда он набирался, он набирался минут через сорок, максимум через час, выходил какой-то КГБшник и говорил там, у вас к телефону. Да. Ну его увазили, чтобы ничего там, никакой оказии не было, да? конфуза вернее, какой-то. А вот с, с ним еще собирали завертон какой-то, там бутылочкой положить, ну, чтобы не обидно было машину и с ветерком домой он приходит там с мешком подарок По да в человечески все и когда брежнев уже к власти пришел вот, вот мне анекдот эту рассказывает и он говорит но ну, привык что через 40 минут его будут выпихивать и он раз раз Я раз раз раз, раз накидался а смотрит, а нет никого. И он понимает, что он сейчас начинает отрубаться. А и тут страшная картина. Домой не везут, завертона нет, будвилочку вот не кладут. И он встает, а такой большой человек был и кричит. Да где этот мудак со своим телефоном? Вот так и здесь, понимаете? То есть ладно там со своим телефоном. Так даже завертона нормального нет. И... Значит, пишут, вот интересно, мне понравилось в Твиттере, «Поменьше фоток еды и выпивки выкладывайте, а то эти пидоры увидят, что вы не так уже плохо живете, и опять на что-нибудь цены поднимут или налоги увеличат». Вот, в Сочи рассказ, очевидцы, из одного самолета вышли три Путина. А он говорит, если умрет двойник, выйдет тройник. Тройник, да. <coughs> Дети-инвалиды на Урале остались без подарков в Свердловской области. Представляешь, что есть собрались всего района, какой там. А, господи, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Красноуфимский городской округ. О как? Красноуфимский район. Вот собрали всех с Красноуфимского района детей. И детям инвалидам почему-то не дали подарков. То есть так okay. получилось, да, нет, так получилось, что, оказывается, подарки не оплатили, договорились в рассрочку, а в рассрочку их надо было где-то получать, чуть ли там не под роспись. но очень короче, ну, будем надеяться, что детям дадут подарки. Но ты, знаешь, сразу же вспоминается черный тот анекдот. Помнишь? про дом инвалидов и подарки для детей от деда Мороза. Помнишь, когда дед Мороз пришел в дом инвалидов, раздает там подарки, и вот он в одну, а так принял рюмочку, заходит в одну, значит, комнату, там такие тяжелые, другую, третью часть. Дальше идет, дети все тяжелее, тяжелее, все страшнее, страшнее. И он вот в конце концов вообще последний уже и заходить не может. Раз плакался, мешок куда кинул. Ну, кто как, подполз, там забрали какие-то подарки. Последний у него ни ручек, ни ножек. Он туда залазит, головой достает, а там прыгалка. Понимаешь, вот это они тут как раз про Путина. Понимаешь, вот про их организацию власти. Так, и пишут про нас, что сторонник оппозиционера Мальцева покинул Россию. Очень хорошо. Значит, просим... Всех наших сторонников, кто оказывается в такой ситуации, связываться с нами. Потому что ну, мы про большинство, про 29% знаем, где они, что они, что с ними. А вот в данном случае про Руслана Галиулина ничего не знаем, Поэтому просим связаться. И вот пишут, ищите в ФСБ утверждают, что Мальцев поручил Петровой и Свящеву спланировать знака а остальным трем подозреваемым и другим лицам исполнять их теракт, а исполнять их. А значит теракт, который якобы должны были исполнять Корный, Кептя и Толкачев, это поджечь сено на манежке, представляешь? То есть, вот для того, чтобы поджечь сены на Манежке, нужен был Свящев, Петрова, Мальцев. Как это горят, елки. Закица Толкачев. Да, -то... Это просто охренеть не встать. Так. Вот такие дела. Слава ваша цель, людей дурить. Моя цель революции в России, которая продолжается, не закончится, пока. Мы не свергнем Путина, всю эту поганую власть. Так что... Кольцо сужается, у него все больше пространства для маневра со всех сторон. Февраль будет решающим, еще 3 февраля, когда объявят санкции. Какие вот дела. ФСБ задержала исполнителя значит, теракта в Санкт-Петербурге. Но это уже была новость, но главное то, что настаивают, что он психически больной и искали его три дня. Самое веселое в этой истории, что этот психически больной человек оставил на месте происшествия две флешки где практически все описал про себя, включая домашний адрес и все остальные вещи. Да? Трое суток после этого его искали, не могли пройти по указанному адресу. специалисты. Представляешь, какая прелесть? Трое суток, я подчеркиваю. Это шедевр, да, это не воровать, ну, да, да. не взятки брать. Причем они работает. не отказываются, что были флешки, что в этих флешках он написал причину, по которой он там что-то взрывает, чтобы привлечь внимание там к тому, что все кто думает, там еще что-то и так далее. А Путин прилетел на отдых в Акассию. Сегодня, и говорят, туда прибыл еще Дерипаска, Шойгу, ну, то есть они там будут охотиться, бухать, так хорошо. А у Дерипаски юбилей, 2 января был 50 лет, он, наверное, по случаю свой юбилей, какой-то подарок большой сделает Путина, не получит, конечно. То есть юбилей у Путина, Путина подарочек, юбилей у Дерипаски, это ну, подарок Путина, понятно. То есть и здесь он прилетел тоже, наверное, для того, чтобы все было нормально. ну Но надеемся, что, вот пишет Владимир Путин, сошел с Абстрапа. Значит, во сколько? В 13.46 по Москве. О, точно. Потому что долго значит самолет за номером РА-96016 кружил над аэропортом Абакадо из-за тумана. Ну и шлепнул бы его там где-нибудь об землю. Было очень хорошо. Прям такая была бы новогодняя Подарок. радость. Подарок для всех. Не только Россия, для всего мира. Конечно. Ну вот подарок только для России. Акциз на бензин выросли в России с 1 января восемнадцатого года. Напоминаю, значит, вот что вот я для себя даже записал, записал что когда первый акциз вводили, помнишь, говорит, мы введем акциз на бензин и отменим транспортный налог. Это была идея главная. Поэтому, значит, депутаты проголосовали. Ввели один акциз на бензин, налог транспортный не отменили. Потом ввели второй акциз на бензин. Потом ввели Платон. Потом отдельный акциз на дистопливо. Сейчас опять акциз на бензин ввели. И вот теперь еще с 1 июля. Еще будет акциз введен, он уже, вернее, введен, но только с 1 июля на дистопливо. Еще один. То есть это уже сколько? Это одну кобылу трахают миллион раз они, представляешь? Это называется Путин за нас борется. Борется. Вот. Ничего не бояться, ни ножа, ни хрена. Вступил в силу за, запрет на производство оборот слабоалкогольных энергетиков. Чему слабоалкогольные запретили? Ну, потому что... Конечно, покупать, да. да, у Ротенбергов нужно спирт содержащий жидкости покупать, поэтому слабоалкогольное никак не <клых> <к 2002> <к luxurious> <к fifty> Вот. И а, проезд по карте Тройка у метро и на всех видах наземного транспорта подорожал со 2 января. И Путин пришел на юбилей, на 50-летие, значит, программу «Время», рассказал, что он смотрит программу «Время», можешь себе представить, нет, я нет, в армии на смотрю программу «Время» все, все, все. вот что, у нее в башне. Он все, сам врет, сам вешает. Да, он сам врет и сам врет. И помнишь, давным-давно, году в 13-м, я говорю, что он попал в воронку, вот в такую, что он попал, сам себя засосал, то есть новости у его команда продуцирует новости, которых нет в объективной реальности. Они и они сами себе верят. Дойдет, да? Да? Они на основе этого пишут отчеты и на основе этих отчетов продуцируют что-то еще новое. Это уникальный случай. И вот, представляешь, о запомнившихся ему новостях он рассказал значит, эти новости пятидесятилетней 50 50-летней давности. Это новости про полет ТУ-144. Вот что в башке у этого человека. Да? Ну, не кто за древностью лет да, к, к свободной жизни их к непримиримо. примиримо. Суждение черпают из забытых газет, например, очаг и покорение Крыма. Вот. И это точно, это вот про такие, как Путин. Представляешь, вот он живет всеми традициями, и тем, что ему вложили в КГБ. Он думает, что мир такой. вот там. В 70 годы ему ну, в школе в этой КГБ что-то там вчехляли, рассказывали. И он думает, что все так и есть. Так, вот эталоном он считает программу «Время». Молодец какой. И советник Путина заявил, что крипторубль может, поможет обойти Западные санкции. Помнишь, перед Новым годом они заявили, что отказываются от крипторубля. Мы посмеялись, говорим, а как же вы будете санкции обходить? И они тут же ну, наверное, смотрят нас. И говорят, будем обходить при помощи крипторубля санкции. Очень смешно. Ну, у них все там в руках говно превращается. И крипторубль, они все потеряют. Да, вот такие дела. У них рука. Успокойтесь вы, придумайте что-нибудь новое. Алкоголь я не употребляю, голубчик. Вот за все время новогодних праздников из алкогольных напитков я выпил стакан шампанского, при всех это было. И, наверное, еще один стакан сидра, который, ну, условно, можно назвать алкогольным, стопнем, как в кефире, да, алкоголя. Все. Так что... Успокойтесь, что-нибудь другое придумайте. Ну, что же вам вот деньги-то просто так платят за то, что вы такую херню говорили? Вы должны что-нибудь выдумать такое, чтобы ну, все, как бы, весь народ поверил вам. Ну у Путина же никто не работает. Все, ну, все да. только воруют и сачкуют. Сачкуют, да. Не, ну а кто будет на Путина работать? Ну, да. Зачем? И вот. Так что Путин теперь будет со своим крипторублем. Свинорубль пишет. Свинорубль, да, очень хорошо. Слушай, название именно Свинорубль. Свинорубль очень хорошее название. Да, еще раз порадовали, что первого числа, как, как нам и, и сказали, ну, будет уже прогнозировал, перестал существовать резервный фонд. Да. Я вот написал, что 1 января перестал существовать резервный фонд. А в Норвегии еще 1 сентября резервный фонд перестал исчисляться миллиардами. И Триллион. стал исчисляться триллионами. Триллионами. А у нас она да. вот Да. И вот я привожу пример, что Россия добывает в год газа 642 миллиарда кубометров, а Норвегия только 120. Россия добывает пятьдесят 554 миллиона тонн нефти, а Норвегия всего 90. И мне тут сразу же написали, что это все очень плохо, что э, в плане того, вот мои, мои исчисления, они некорректны, потому что, сейчас я вам прочту, почему. Вячеслав, ну не стоит так сильно притягивать за уши, даже я, хоть и не ватник, это обычная террористская вещь, я не ватник, я. но вижу, что население Норвегии 5 миллионов, ну не 5, а 6, а в России, мы ну пускай 110 так что нельзя сопоставлять их нефтяные доллары наши. Ну давайте попробуем с этим не согласиться и прикинем, что же мы видим на самом деле. Да? То есть вот мы видим вот такие цифры. Да, действительно, в Норвегии 6 миллионов человек, нет никаких вопросов. Но триллион, на 6 миллионов, да. миллионов человек, триллион. на 6, Норвегия тратит больше, больше, я сейчас докажу это, чем Россия тратит на 148 миллионов. Она на 6 больше тратит. Налогоплательщиков в России в 30 раз больше. Именно налогоплательщиков. Каким образом тогда получаются такие цифры? Посмотрим, что мы видим. Мы видим за 2017 год бюджет Норвегии в долларах в США. 199,800, ну 200 миллиарда, 200 миллиардов долларов, причем профицит 11 миллиардов, не знаю куда девать, не знаю куда девать. Ну, опять да, причем обычно у них бюджет к ВВП 90%, здесь бюджет меньше, еще огромный профицит, не знаю куда деньги девать, не из фонда из этого, из резервного не знаю, куда девать, со всеми советами, куда деньги потратить. Я говорю, да хера знает, но все и есть. Понимаешь? То есть это фонд будущих поколений, называется потому что это поколение не придумало куда деньги. Это вот было бы в России. Было, Я говорю, у, у нас, придумал, да, у нас да. проблема главная, когда мне говорит, где ты будешь брать деньги? Я говорю, главная проблема пидоров не будет, мы девать их никуда не сможем. В этом главной будет проблема. В России, подчеркиваю, бюджет Норвегии 200 миллиардов, бюджет России 186 500, Охелие. меньше бюджет. Я вас еще раз, э, ваше внимание акцентирую, внимание, Россия добывает, и это не, не, не отношение к 5 или 148 миллионов, добывает 242 миллиарда кубометров, Норвегия 120 Россия добывает 554 миллиона тонн нефти в год. В Норвегии все 90. Бюджет Норвегии выше, чем больше, чем в России. У них не пиздят, у нас все по карманам. Так что, когда тролли начинают вот эту херню нести, вот очень просто их, так сказать, ткнуть носом. И вот по... ВВП, представляешь, в семнадцатом году Россия совершила скачок и обогнала а по ВВП, знаешь, кого? Австралию. Австралию обогнала. В Австралии проживает, мы знаем, 20 миллионов человек, да, там 24, я даже написал, все 500. И... Ну, не по бюджету, наверное. Нет, конечно, ты что, шучу, что нет? То есть Россия Ввп России составил 1 триллион двести шестьдесят семь миллиардов. 1 триллион двести семь миллиардов, ты можешь себе представить, вообще нет ни хрена. Просто нет ничего. То есть меньше пятой части бюджет идет. Госпредприятия и компании, так называемые добывающие, еще в тринадцатом году триллион 800 миллиардов давали. Ну, правда, сами себе давали. Представляешь, это только они одни. А сейчас весь ВВП такой. Так что что тут? А Норвегия, обратите внимание, вот к чему я хотел сказать. Вот мы скажем, столько Норвегии добывает, да? Вот столько добывает, столько все такое. А Норвегия ВВП 384 миллиарда всего-навсего. 384. При этом триллион резервный фонд. При этом бюджет. такой же бюджет, как в России, не знают, куда дливать деньги. А еще вот пишут, что нефти, газа, алмазов, золота больше, чем на 30 триллионов в этом году. Ну, гораздо больше, чем на 30 триллионов. Так что нормально. Изменения, какие произошли с 2000 года в России. И вот сейчас очень любят вспоминать, как Путин там что-то не дал России развалиться, но вся по остальному. Так вот, реально, больниц стало в два раза меньше, больничных койк на 28% меньше, школ на 37% меньше аварийного жилья в два раза больше, варьинные расходы в три раза больше, чиновников в два раза больше, миллиардеров в 15 а раз, раз больше. Так что, вот, молодец. Сейчас воровать стало труднее, цены на нефть упали, он теперь продает Китаю, Россию, по частям. Вроде. Да, да. И вот... С 2000 года Россия простила другим странам более 150 уже миллиардов долгов. Ну, я просто уверен, что 100 миллиардов он положил себе на офшорные счета. Иначе с какой стать, что он такой добрый, этот жулик и патологически жадный человек. Ну да, ну, что потому что, что да. они у него оседают на офшорных счетах эти деньги. Да, и сейчас и... такое состояние, вот на свободные деньги. На свободные деньги, которые показывает фирма Apple, которая как норвежцы не, не в состоянии никуда деть деньги, потому что не знает, куда их девать. Вот а компания Apple может купить все компании России, нефтью и газодобывающие. Может одна, представляешь? Да. И доля России в космических коммерческих запусков за четыре года упала с 60 до 10% все закономерно да. мать не волнуйся ты э, так подбери нервы э, нам еще нужен э, я и не волнуюсь особо так так так, так и американский военный куой шакольше старший сын депутата госдумы александра Ремескова к Новому году можно его поздравить. Такая преелесть, двое младших детей тоже учатся за границей. Так что, видишь, вот патриоты с и так далее. Все нормально. Все нормально у этих ребят. Вот. И поэтому так все и происходит. Они определились уже с Россией. Все вот эти вот депутаты, путин и так далее. Но это было бы очень неплохо, если бы они сейчас вот взяли и все отвалили нахер. То есть мы бы взяли, приехали в Россию, они бы оттуда уехали, и было бы всем хорошо от этого. А они хотят, видишь, не хотят уходить, то есть они хотят красть там все, а чтобы дети жили за рубежом. Какая прелесть. Дед Слав, как объяснить, брат, куда дерутся все чиновники? Как куда дерутся? Большинство чиновников заменят, заменят блокчейн, имеется в виду, есть те, которые не причиняли вреда Отечеству, которые не совершали преступление, но займутся более какими-то насущными делами. В конце концов, мы, нам проще платить им пособие, всем, да? тем, кто, ну, кто не будет сидеть в тюрьме и работать на Индигирке, кого нет, где-то нам проще платить им пособие, чем они будут вот, заниматься вот этой херней. Потому что эта херня осложняет общую работу. Нам нужно упростить работу по максимуму. Альфа-банк известил оборонные предприятия, что не будет обслуживать их за санкции. Произошло это прямо на год, такой подарок. Он говорит, там санкции, а мы там Вы с ребятами. Каждому да. своя рубаха ближе к Да, yeah, у нас там на Альфа, нормально. Рубаха. Вначале Альфа-банк известил, что не будет обслуживать Крым. Ну, вернее, он там и не обслуживал никогда. А потом ну, нормально. Я думаю, им это не поможет. Вот такие дела. Да, и вот э, в России теперь говорят, что могут создать целевой банк для обслуживания госпредприятий, Минобороны и так далее. И, и я так понимаю, что этот банк будет э, непосредственно связан с, с Центробанком, который тоже, похоже, может попасть под санкции. То есть специальный банк, который будет работать с Центробанком, там что Центробанк да. попадет под санкции. А банки, они хотят выйти из Победаром, надеются <с выйти, но ну, вряд да. ли это у них получится. Цикл рассказал о рекордном количестве желающих стать кандидатом в президенты. Документы под 60 человек. Вот это специально делается для того, чтобы размыть ситуацию и был как алмаз неограненный Путин. Понимаете, для чего это делать? Для того, чтобы не было бойкот. Они единственное, чего боятся, поэтому они сейчас хотят регистрировать всех, чтобы бойкота не было. Бойкот, только бойкот. Ни Грудинин, ни Собчаков, никого. Вот. Газеты, они даже приостанавливают регистрацию кого-то, чтобы Верховный суд решал. А сейчас Верховный суд будет регистрировать. Видите, вот Навального нельзя а вот Верховный суд значит, вот какого-то зарегистрировал, которому можно. Ну, потому что там вроде как по говорят. Не, потому что <свят> по закону. <свят> они же про закон говорят. Газета, значит, Голос Америки сообщил, что газета US Today объявила Россию империей зла. Я по этому поводу написал, господа из госдепа. Постарайтесь понять, что в России разнообразные оппозиции, вам нужно полюбить даже тех оппозиционеров, которые вас не любят. Главное, чтобы они искренне не любили Путина. Как говорится, империя зла, полюбишь и козла. Так что вот это очень важный момент, чтобы все в новом году, все силы объединились против Путина. Независимо, кто они такие, там Госдеп, там я не знаю, Красный, реально или там какие-то леваки вообще, анархисты, националисты, либералы, кто угодно. То есть все, кто не любит Путина, мусульмане обязательно, обязательно. Все должны объединиться, независимо от своих, так сказать, политических и религиозных предпочтений. Такие вот дела. И, значит, вот, житель чеченского села а Аватуры, застрелил начальника местной полиции, скрылся, не знаю, поймали его или, или ловят. но вот видишь, там тоже не все так как просто. Терпение кончается у людей. СМИ узнали об уничтожении семи российских самолетов на базе ми, -МИ. Да, то есть нам... Донесли в СМИ и выложили фотки, что уничтожены 7 российских самолетов на базе Мимим. взорван склад, также уничтожены вер вертолеты, и, естественно, Министерство обороны все отрицает. Говорит, такого не было вообще. Ну, все победили мы да, мы. да, да, все победили, а тут, представляешь, вот так по стреляют, да? Вот я в связи с этим не, ну понятно, представляешь, Новый год падает вертолет. Как уж он упал, мы сейчас будем об этом говорить непонятно. Потом, сразу после того, как упал вертолет, а это наводит на определенные мысли. То есть вот как бы я когда служил в армии, начинал в школе сержантского состава да, учиться. И вот там была тема занятий, которые, ну так как у нас в мирное время одна из специальностей была, это вот как раз борьба с аэродромами, там складами ГСМ противника и так далее. И, и вот меня, мои начальники учили, каким образом, то есть говорили, устраиваются диверсии на аэродромах. То есть, вначале, когда, когда происходят полеты, когда происходят полеты, сбивают или самолеты или вертолет, чтобы он упал на отдаление, не на аэродром, mm -hmm. а где-то за пределами, но недалеко. Для чего это делается? Для того, чтобы сразу поднимать шухер, никто не понял, что случилось, упал борт. Туда едут э, пожарные, туда и едут туда, медики, туда, едут. туда все начальники едут. И начинается шумих не разбериха и так далее. То есть Начинается шухер. В этот момент атакуются и Первое, что делают, взрывают склад. И здесь вот странное совпадение. Упал вертолет. Как они говорят, упал сам. Никто ему не помогал. А потом вдруг взорвался склад. И потом вдруг взорвались самолеты. Ну, -то, там, то есть были демоны, но... но демоны... само то есть, да. То есть они говорят, да, они стреляли из минометов. Там туда-сюда. И минометный, а, значит... Мины из минометов невозможно нифига сбить, причем на самом деле, что это не были а, сградов по ним пуляли, как, как они утверждают. А если кто-то видел действие Шилки, которая гораздо более древние, чем панцирь, вот их панцирь, которым они она сшибает как раз снаряды из Катюши. И все учение, Бывал он таких учениях, он знает, что происходит таким образом, то есть, ставят Град, там, Катюша, чего угодно, ну, а вы какие-то вещи, они пуляют эти, тут, тут, тут, там, уничтожают в воздухе, и если, если хоть одну не уничтожил, значит, сделал дрянь, значит, плохо учились, потому что э, при помощи рлс прихватывается, скорость не очень большая, и расстрелять эту штуку, как два пальца об асфальт. Поэтому совершенно непонятно, как все их панцири, там, С-300, С-400, никого не сбили. И возникает предположение, что и не было никаких обстрелов, что, скорее всего, это была диверсия, что вошли на аэродром и, скорее всего, перебили там народ. Я вот тут экспромт даже написал а по этому поводу, как-то вот мне сгрустнулось. Назвал я даже ребенку понятно. Ну, прошу не судить строго, это, это чистый экспромт. Это вот в замениту написано а, перед Тилибом, тили Разнесли аэродром. Разнесли аэродром, как фанерный кошкин дом. Бежит с орденом головком, мертвых награждать тайком. Кужи Гетович свин, свинком себя держит знатоком. В Новый год такой облом дядя Вове за столом. Раз-раз, раз-раз. Путин, подпиши указ. Так что, вот, я думаю, Мальцев видный спец. Я не видный спец, Я сержант. В запасе пограничных войск. Представляете, и даже моих знаний моих знаний военного дела хватает для того, чтобы я же не кожедет, одного... я Да, гетмин. ни одного дня не служил. Ну представь себе, есть база, да? Есть база. назначают руководить всеми этими делами главкома ВКС во сил. Ну то есть летчика, летчика истребителя. Это не смешно. Я вам рассказываю, 95 год, у меня большой друг, большой друг, э -э командир авиационного полка, багай баранки. И приходит информация, что там э -э, собираются диверсанты напасть, у меня охранная предприятия. Ну, я поднимаю людей, мы приезжаем туда, берем под охрану военный аэродром. Я подчеркиваю, я вам сказки не рассказываю. Вот, олегровцы, кто меня смотрит, напишите, как это было. Берем военный аэродром. Человек, человек, который является зоополитом, отличный летчик. Ас, умница, стоит с автоматом. Ну, тоже там что-то принимает участие. Я к нему подхожу. Беру автомат охреневаю, у меня нет мушки на автомате, понимаешь? И это сейчас большие погоны у этого человека, очень большие. Как раз вот эти люди организуют там все, они прекрасно летают, они могут отлично воевать в воздухе, наносить удары по земле, но эти вещи, они некомпетентны в них, а там как раз это и происходит. Периметр охраняют сирийцы. Как они уж что охраняют, мы знаем. Вот это Мальцев не врет, он фантазирует. Я вообще ничего не фантазирую. О чем я фантазирую? О том, как в Багай-Барановке в 95 году летом аэродром охраняли. все Синной. Так что... И не только аэродром. Представляешь, охраняли еще... В красном яре этот э, трансформатор а, который тоже хотели взорвать ну война чеченская была фсбшники скинули информацию в э, эту канал господи представишь полгода в сарате не забыл как называть сары а мы охраняли САРЭНЕРГО, они сбросили, сбросили информацию в изборочнике, что будет значит, нападение на трансформатор а в Красный Георгий. Они не должны Нет, нет, нет ну, не ты, я тебе не не таких могу обалдеть. миллион случаев рассказать. Вот. И мы значит, поставили железобетонные блоки. Ну, выставили свои, значит, посты, все вооруженные. Я приезжаю проверять, и что я вижу? Значит, мои люди, все нормально, было холодно, безумно. Это вот была как раз зима, начало 95 -го года. То есть, с аэродромом тогда это уже второй случай, так скажем. И там стоит участковый с пистолетом. Его брат с ружьем. Гражданское лицо, представляешь, они охраняют. И мои охранники, все. Там больше никого, ни одного выигравшего, ни одного КГБшника, ни одного... Ой, это надо. Да. А осенью 1995 -го года приезжал Лебедь. И мне двое, начальник ФСБ, ФСК, тогда, протасов, позвонил. И говорят, ты в курсе? Там телеграмма. У Булгакова, это начальник УВД, лежит, что на Лебеде будет покушение. И Ко мне приехал, потом позвонил Булгак. Приехал человек, привез копию телеграммы, заставили меня расписаться, а что будет. я в курсе. И когда я приехал встречать Лебедя, кроме двух военных контрразведчиков, не было ни одного человека. А Домодедово, аэропорт, они обвиняют да. охранников в том, что в Домодедово террористы взрывают аэропорт. Да. Вот такие дела. Так что пишет сто раз повторяешь маразм. Ну, что ж, бывает, повторяю, матчучение. Не все же, не все же э, слышали. Я просто рассказываю то, что является, э, с, точки, с моей точки зрения, хорошим пропагандистским ходом. Это правда, правда. Это было, было. Это оспорить нельзя, нельзя. Поэтому, почему бы я это не рассказал и одиннадцатый, и двенадцатый раз, если люди, э, так скажем, ну, впервые это слушают. мальчики не кушает, не кушает. Я в детстве наелся лягушкой, я не кушаю не, кушает, не кушает. Так вот, и интересно совершенно видеть, э, значит, вот покойнички, как иван Ивана все это дело обстреляли. Это первое такое серьезное происшествие за два с половиной года. Сколько трупов, мы не знаем. То есть первая информация была, что в упавшем вертолете был 7 человек. Потом сказали, что это вертолет Ми-24, а не Ми-8. Хотя, а Ми-8, якобы по другой информации, погиб уже на аэродроме. То есть там, как в Наперске, они играют, пытаются что-то значит заменить, подставить и так далее. Сколько самолетов перебито, неизвестно, точно 7. Это 100%, что 7 перебито. Кроме всего прочего... Практически, пару Да, пара. упал вертолет ми 24 из-за технической неисправности. Пилота сегодня похоронили в Пугачеве. Очень хорошо знает город Пугачев. Я там помню, что в жизни не расстался 2 мая. В 1992 года. отец у меня был в Самаре, я поехал в ночь от него в Саратов. Я представляешь, ехал ехал и заезжаю в Пугачев. по а скорость сбрасываю ночью, ну, а даже 150, и вдруг меня ужас объел. И я тут же затормозил, товарищ, который сидел со мной, говорит, что случилось? Я не говорю, знаю, что-то Да, я не знаю, говорю, но что-то вот, он говорит, ну я пойду вперед. А я там еще уставший, я говорю, иди. Он отошел, мне машет, иди, иди сюда. Я выхожу, а там и не видно с моего места. Мы потом 10 раз посмотрели. Я там промыл водой, грунт провалился, яма такая, что туда грузовик залетит. Не то, что она возьмет и ехает. Вот. Так что это как раз было рядом с аэродромом, где... Это как раз было рядом с аэродромом, где, наверное, вот этот парень учился летать, которого сегодня закопали. И вот совершенно непонятно. Хотел бы я наших соратников с Пугачевым спросить, куда, на каком вертолете скрытался? На Ми-8 или на Ми-24? Потому что, ну, они-то знают наверняка. То есть, если нас при, причесывают, что это был Ми-24, окажется, что он был командиром Ми-8, то тогда будет в общем-то установлена другая истина, так сказать по этому делу, поэтому я прошу напишите завтра, чтобы мы могли увидеть, какой вертолет пилотировал значит этот да какой вертолет пилотировал значит как его звали господи сейчас я скажу обязательно надо Назвать, вот, Блин. так, так, так, Артем Кулиш, его звали этого парня, 35 лет он был, вот надо было ему там погибнуть, жалко, безумно, это генофонд нации, и его их загоняют туда, они там гибнут, и не только там, зачем? Вот такие вот дела. Ну, сейчас там выстроили могили, сказали о его героизме. Какой нахер героизм? Люди гибнут. Для обеспеч... Обеспеч... Обеспеч... Политики а... для обеспечивать действия наземных армий с этого Башараса. И это героизм. Это злодейство. Он пишет не 24. Мне важно, чтобы те люди, кто в Пугачеве, кто знает лично, сказали не те кто это прочитал потому что ну, там, бумага все терпит в сирии за три дня погибли три генерала вот спрашивают а сколько же там перехерачили рядовых если трех генералов убили представляешь то есть какая атака идет что э -э башрасуду там хвост так потрутили, что трех генералов шлепнули так вот такие вот дела и Путин подписал указ о возобновлении воздушного сообщения с Каиром. Когда будет летать неизвестно, но со второго числа уже можно. А вот это он зачем делает? Ну как, он же договорился туда с египтянами. Он договорился, он очень внимательно смотрит, что там происходит. Ему, ему нужно туда что-то продавать, пшеницу продавать. В... Сейчас опять ему по самим бакенбарду засадятся парадоксальная ситуация, Рима. да, представляешь то есть Египет который во времена древнего Рима был главным поставщиком пшеницы во всю империю во всю империю римскую, теперь является главным потребителем российской да, пшеницы да. ну а там что там под 100 миллионов человек кушать хочется всегда хлеба едят много поэтому конечно пишут 4 генерала а, ну, может быть, уже и четыре. А, ну, хотя, кто знает, может, у них каждый рядовой генерал, да? Тут вот тоже такой вариант. Ну, каждый сосредостроен, как, как Шойго. Да, вот тут тролли. Мальцев слился, пацаны за Грудинина. То есть, если говорится за Грудинина-это за Путина. Поймите, какие там пацаны. Мы все решили. Уже, в общем свободные люди, четко определились, и мы все за бойкот. Только за бойкот. Все остальное, там что говорят Федоровы, как Федоров заявил, да, что артподготовщики загрудили уже. Представляешь, даже этого черта дернули, чтобы он влез, чтобы дезинформировать. У него язык без костей. Мальцев, да делайте же вы уже что-нибудь с Навальным. Куда он делся? Одна надежда на вас, куда делся? Я читал, читал, куда пропал. А, а на вас только, а, только Вову выберут и руки опустятся. ни, ни в коем случае не должны, во-первых, опускаться руки. Во-вторых, сейчас вся Россия и должна этим заниматься, чтобы не допустить Вову. Да, вот я не понимаю. Съездили туда, в Египет, воины Сатрапы, сказали, что там все классно. После этого было нападение на церковь, было нападение на мечеть и было нападение на аэропорт. Куча трупов. Это да, все классно. Все, они все выполнили все требования по поводу ну, значит, этого, безопасности. В Иране, и это очень важная новость, это самая главная новость Нового года, наверное, и предновогоднее самое главное, это предновогоднее чудо. Я даже в обращении с вами об этом говорил. Это восстание народа в Иране. И вот власти Ирана заявили, что смута в стране завершена. Достаточно посмотреть видео, чтобы сказать, что а, ничего... Ничего не завершено, революция продолжается, и я так понимаю, что их, я думаю, по идее должны спрессовать, потому что ну, затрахали, в общем-то, эти мракобесы, которые там у власти. И вот их командующий этим корпусом стражи исламской революции Джафари, классический Джафар, прям ну, визирь Джафар, да, да. Выразил негодование в адрес США, Израиль, Саудовская Аравия. Так блядь, они Подъездить, устроили войну так. в Сирии и засылают туда Химический, иранских солдат. Они оружие, да, поднимают, да, цены да. на яйца. И заявил он, что боевики ИГИЛ проникли в Иран. Боевики ИГИЛ, оказывается, в Иране. Ну, кто никто не понимает, кто сомневался. Да, кто да, да. Кто не понимает, для боевиков ИГИЛ с точки зрения религиозной, там да, нет место. поля вообще, там в основном шлиты, да? причем которых так затрахали эти мракобесы религиозные, что они, если придет к ним какой-то религиозный мракобес, они ему голову отпустят сразу, скажут, ты что, Кирил, нам нужна светская жизнь, нам нужна жизнь человеческая, цивилизация. То есть они, они не пойдут по тому же пути, безусловно. Какие ИГИЛ, о чем речь? Вот, и Каминеза и что враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны. Чтобы властям страны навредить народы Ирана объединились, и это совершенно очевидно. И вот полицейских избивали все эти дни, там такие видео радовали нас. А полицейских показывали, они по магазинам там перли, все... И очень было, так сказать, интересно наблюдать вот то, что выкладывают в Иране, где реально ограничен интернет, где реально эти стражи исламской революции давят народ и так далее. И люди откровенно все выкладывают, то есть зная, что их могут найти, могут наказать и так далее. Это очень, это очень здорово. То есть они уже не видят альтернативы, они будут идти до конца. Да, я в Твиттер такой написал, твит. В Иране протестующие избивают полицейских, защищающих диктаторский режим. Российский полицейский не то ли ждет себя в 2018 году, с наступающим новым годом. И рассказали нам, что стоимость бизнес-активов Али Хамины 95 миллиардов долларов. Ну, то есть упер столько же, сколько Путин. Да нет, поменьше. Поменьше, да. Вот надо, надо, конечно, проводить такой этот. А, как это? сравнительный, анализ. Да, да, сравнительный анализ. Потому что богат как Крэс. Да, ну, если просчитать богатство Крэза, по нынешним временам будет да. Конечно. То есть, а вот Путин или хмельные, кто больше украл. Вот интересно. Ну, да, вот люди, которые умеют... Нет, ну ты понимаешь, ситуация какая? Тут же не только то, что украли, но еще сколько сквозь пальцы прошло, просрали. Украл, да? просрали да? Если не выразиться более, я хотел более жестко, но решил, что не надо. Вот, и вот, а, сейчас пытаются внушить, что все закончилось пора, ранее, это не так. Вот э, есть кадры, как полиция переходит на сторону у народа, как полиция отказывается, очень много полицейских просто отказываются э, принимать участие. Потом хороший пример поклонников. Да, мне не нужны поклонники, как вы не понимаете. Я чё вам поп звезда, кинодива какая? Каким мне поклонники. Нам нужно Путина выкинуть. В Иране убили троих сотрудников разведки. Вот говорит, Они там с антиреволюционными элементами сражались. Представляешь, это у них вот эти маккабесы, это иранская революция. Они охренели. Это иранская революция уже сто лет в обед. А это контрреволюционеры, которые хотят жить при цивилизации. Истинный революционер, кто поднял сейчас революцию. Сейчас революцию. Шлепнули трех сотрудников разведки. Так что ФСБшники имеете в виду, как-то это такая судьба может и вас ожидать, если, если вдруг э, окажется, что ноги слабые, да, убежать не успеете. Министерство иностранных дел заявило России, что массовые беспорядки Ирана внутренним делом страны. Да, вот интересно, а если... Сейчас Хамены попросил бы военной помощи, как Аша Асад у Путина. И, и Путин бы согласился и ввел бы туда ограниченный контингент. Это было внутреннее дело страны или как? И Путину можно? Я да? думаю, Путин уже сейчас занимается только спасением своей задницы. Новый ему уже не тянуть. Да, пишете, не думает, что летающий госпиталь в Хеймин прилетел. А, такие вот дела. И так, так, так очень хорошая фотография была Хамины, а, значит, и стоит человек какой-то там форме и нес сыт. И вот мне понравился 1 января Михаила Светлова. Ну, понятно, что это псевдоним, что это аватарка. Ну, и Путин сидит и говорит: Вы что хотите, чтобы у нас, как в Иране, меня и мои партнерки обоссали. обоссали, они обоссали те, о ком вы говорите. Те, да. Ну да, те, те. В Конго продолжаются протесты. Короче, они начались еще до Нового года. Против диктатора Джозефа кабиллы выступают люди. И он отменил президентские выборы. И протестующие значит, продолжают значит, выступать против этого. Я думаю, что может закончиться бойней вообще все так. Ну, ишь, даже... Мальцев, что-то вид у тебя не восторг, а что Грудинин? На задача тролли поставлена. Да. Грудинин на пиарите. Они тут это все Да, спижали. мы сейчас <свят> без обиды за слово грудинин будем просто да, бамить да. и все. Потому что это уже задача поставлена, поставлена Ольгинским троллем. Да. Поставлена. Путиным, представляете? Видно, что слава в отчаянии. Он зол, похудел, странические проститутки стоят дороже его эфиров. Контракт с Иру чуть не удалось. Скоро его найдут все сени. Дураки, Так что. Ужас Какие придурки пишут. А вот я говорю, таких дебилов, как, как вообще там держат за бабки, я не понимаю. Но других у них нет. Да, привезли качество на В Туркменистане запретили черные машины. Видишь, то есть они не нравятся Берды Мухаммедову этого горбунгулы, и поэтому их вывозят на платные стоянки. А если, значит, это, чтобы получить назад, нужно дать расписку, что перекрасишь ее в белый цвет, что все машины были белые. Как это и не так напишите нам из Туркменистана. Мальчик с Новым годом. С Новым годом. Слава, ты куда пропал после Нового года? Я отдыхал. Я отдыхал. У меня были вот единственные дни, что можно было как-то, в общем-то.. Отдохнуть, там, воздухом подышать. В зоопарк вчера сходил. Очень хорошо было, мне понравилось. Так я вообще терпеть не могу в зоопарке, но это зоопарк на природе, с большими территориями. Там в основном были всякие горные козлы, ламы, но такие смешные, смешные, с такими зубами. Я думал, что это какие-то в начале одного такого видел, думал, что это у него дефект, а потом смотрят там все такие. А причем другие ламы. Не даешь, что-то кушать. А они так деликатно берут губами. Богу, а я думаю, смешно Очень было смешно. А потом они начали на нас чихать. Я такого не видел никогда. Я, например, верблюд плюется, а лама вроде маленький верблюд. Но они нас полностью... Мало того, что они нас зачихали, ничего еще друг друга, Там была белая лама, они ее зачихали, она вся в грязи. Стало очень смешно было. Так что, в общем, просто уделил время близким людям, отдохнул немножко. Так что и я думал, что до 4 числа могут ну, вот со станцем. Главное, носорога не подпускать. Да, да, носорога не было. Как раз ковыл прикол, от меня требовали, чтобы я с бегемотом пообщался. Я говорю, ну это же не носорог. Да, там как раз был такой разговор. Ну, вот. Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия президента Дадона. То есть, получилась такая вот ерунда. Все где в одном направлении. Да, все, все дружки, дружки Путина, Путин. да, все дружки Путин, в яму. Да, они: Янукович, Дильма Дильмарусев, Кристина Киршнер, Мугаба, сейчас вот на очереди хременные. Асад, Земун, сейчас, Дадона, сковырнули, представляешь? И куча всяких остальных. А это цепляется мондовод. Никак да. не отковырнело. Не, ну он очень-очень крепко, конечно, вцепился. Поэтому я думаю, что мы должны его крепко вырывать. Да, вот. Ядерная кнопка, значит, оказалась, у Лына тоже есть. Оказалось, есть такая ядерная кнопка, представляешь, он говорит, на столе у него теперь. Ну он... ты же говорил, что Путин одновременно развивает программу Ирана и Кореи, да. поскольку Путину помогает ну, да. одновременно. Он говорит, что он не угрожает, он просто значит, сообщает о наличии кнопки, поздравляет всех в Новый год и так далее. И Трамп вначале сказал, по этому поводу просто посмотрим, а через некоторое время заявил, что у него тоже есть кнопка, эта кнопка больше. И вот это меня... То, очень... что меряются кнопками да, вот я так, так и сказал это меня, понимаешь, очень огорчило потому что я рассчитывал, что все-таки Трамп барыга не будет кнопками меряться это политики обычно, mm -hmm. подростки и политики меряются там у кого длиннее да? а тут Трамп взял и включился в эту игру, и это неправильно совершенно абсолютно неправильно то есть тот момент, который можно было бы сейчас легко решить при помощи денег он не может решить при помощи огромных денег, потому что начинает кнопками мериться. Это, это вот безумие совершенно. нужно вообще это все Китаю оставить на откуп, пусть сами разгребают. Ведь Корея находится с Россией, с Китаем, и я думаю, что Америкос ему вполне устраивает, что там такой гнойник есть, и они особо сильно-то и не будут... Заморачиваться, <Cole> ну, переварить все на Путина. Ты знаешь, что там очень серьезные вещи могут случиться, которые для всего мира аутмукс. Ну, я пар. думаю, не будет Трамп серьезных Крисепи делать. Он оставит все это, я говорю, Китай и а -а -а, Моро это разведал. Да, Трамп, конечно, не будет. А Ким Чен Вин? Ну, и тем, вот, китайский же полностью, ручной домашний. Не, и... не знаю, ты знаешь, у меня такое ощущение, что такие люди не могут быть домашними. То есть у меня еще там в башке повернулся, он себя ведет очень странно, мягко говоря. А вот Белый дом опубликовал фотографию, даже ядерные кнопки. Ну правда не ядерные кнопки, а ядерного чемоданчика. А еще на столе такая с 70-х годов. Какая-то деревяненькая штука стоит на ней, кнопка, это вызывать того помощника, который так. заносит Кноп, чемоданчик. Да. Да. <свят> <свят> да. И, <свят> вот у меня один единственный вопрос по этому поводу. А где у Путина ядерная кнопка? Мы ни разу в жизни не видели рядом с ним ну, чемоданчик То, виге, виге. То есть, пьерсон, когда ему делали операцию на сердце на Двебей Киатчурин, он только на время нахождения под наркозом обдавал Черномыльзу, который сидел рядом с палатой, с этим чемоданом в руках. Как только Едсон пришел в себя, все ему сразу все вернули. Путин ездит на какие-то охоты, куда-то там, я не знаю. Нигде он, рядом нет человека с чемоданом. Мы его не видим. Может, все равно уже ничего не работает. Ну да, это вообще очень-очень да, Кстати, очень что касается кнопки, я напоминаю, что ставьте лайки, поскольку троллей набежало много. Жмите на кнопку, чтобы у нас продвинуть в Ютубе. Ну и еще напомню, что новый Донат, Донат, адрес да, да, в, описании. Да, в описании под видео. Но... И вообще там все новые реквизиты, новые кошельки под описанием видео, так что вы обратите на это внимание. И значит, вот, я говорю, что чемодана рядом с Путиным нет, может у него чемодана Фобия, да. может он так натаскался Собчаком чемодан да. с его трусами и носками. Собчака, что он больше теперь чемоданов видеть не может. И вот Трамп рассказал о результатах санкций в отношении КНДР. сказал, что санкции и другие методы давления начинают оказывать серьезное действие на Северную Корею. И тут он абсолютно прав. Как он бы дальше вот заявляет, что человек ракета впервые хочет поговорить с силу. Так оно и случилось. Понимаешь, то есть у Трампа. Точная информация, после этого заявления Трампа, тем чем он провел телефонный разговор с Южной Кореей, о чем говорили, не говорят, ну как там про Олимпиаду, что Корея, Северная хочет в Олимпиаде участвовать. Корея от имени Трампа так, переговоры дала. Нет, это безусловно, что они не сами по себе вели переговоры, они вообще... сами себе мальчики. Да, они вели переговоры, наверное, yeah. от имени всего нормального мира. И я так понял, что Ким Чин приезжал. он первым, он запросил связь, она была разрушена, он ее сам восстановил, запросил контакт и сам позвонил. То есть, это очень важный момент. И вот, а Трамп распустил комиссию по расследованию нарушений на выборах. Ну, для чего комиссия была? Для импичмента. Импичмент получился, не получился. Проголосовала против. Все проголосовали. Против. А да. вот наиболее отправила в США, как пишет Ника, было 6 триллионов долларов. Что-то большая сумма. Что-то тут ошибка, наверное, какая-то. Такие вот дела. И Турция намерена выпустить облигации в рублях. Представляешь, казалось бы, ну а что, вот Путин собирается крипторубль, но ну, покупайте этот крипторубль-то. Зачем? Нет, они хотят облигации в рублях выпускать, и не только в рублях, но еще в юанях. Я думаю, что еще и в монгольских тугохах. В общем, а, а почему бы и нет? Да? Ну, то есть, они видят, что сейчас определенные люди, которые из России качают деньги, они потеряли возможность выкачивать их куда-то их нужно сохранять да, их можно сохранить да, и приумножить. Путину с его облигациями они, конечно, не верят. В крипторубль путинский поверит более... только идиот. Да. Как украсть деньги за Вот он <тот> дает рекомендации. Покупайте облигации, и все будет у вас хорошо. То есть люди покупают каким-то путем облигации. Да, и потом эти облигации они могут перевозить, сохранять, они у них могут быть физически, они могут быть у них в электронном виде, и все, никаких вопросов к ним не будет. Ну, нам тоже хорошо, после революции мы обнули эти облигации. Да я не знаю, как для этого должна быть их воля, чтобы облигации, эти деньги, я думаю, что... Никак уже мы не сможем вытащить но ну, есть только не, не подвешивать задыки владельцев облигаций нет только это государственные облигации мы объявим эти облигации не зато а это турецкие а турецкие конечно я да, тебе да. об этом говорю рублевые турецкие облигации нет. турецкий турок выпускает он увидел все эту херню но у него же консультанты никак у путина он увидел так что хочет путин Путин хочет, чтобы крали да, да. наворованные да. деньги, которые на Западе куда-то ушли. Да. Да. И, и может, а они почему ушли назад? Потому что Путину свои же не верит, Они же понимают, ну, что да. он все отнимает. Да. И он им предлагает облигации Путин и предлагает крипторубль. А Турин говорит, да нафиг, мы сами можем сделать рублевые облигации. Для русских, пожалуйста, для них будет все понятно. Ну, значит, он их в любом случае кинет. Не, По самой бутербарды опять таки в спи, это Вот такие. И Россия предложила Индии двигатели для спутников. То есть уже все зашли в тупик. Говорят, все, Индия, прям вот не сегодня, не завтра будет эти спутники. Трансформеры собирать, Глонасовские там какие-то и там и будет запускать с Может, и будет, и будет, и там не при чем? Нет, да и не будет в России она это делать. Конечно. Зачем? Ну, понимаешь, ситуация какая? На рынке всегда есть тот, кто предложит лучше. но да они предлагали всякие самолеты сухого. Чем кончился? Индия Рафаль купила. Нафига им сухой нужен? То есть они э -э делают так, как удобно, а удобно, в общем-то, иметь. Такие вот дела. Так вот и вот для пишет переходит на спутники трансформера. Ему что так нет. Для на спутники трансформера Роскосмос уже вообще ничего запустить не может. Трансформеров придумывать. На главные словечки понимаешь? что они И куда да, да. А там что-то вот раз, раздвинулся трансформер, а вот раз-разобрался, раз. да, трансформер. И самая <laughs> на Новый год самая великая новость. Представляешь, белые люди вернулись в Зимбабве. То есть новый президент Зимбабве вернул белым фермерам через 30 лет или через сколько землю. И все, они вернулись. Ты не видел видео mm -hmm. по этому поводу? Там некоторые прыгают, целуют, обнимают. Помнят, как Жень Веселятся. Не, ну правильно. <coughs> это была радостья. Это была сказать, первая экономика Африки. Теперь Зимбабве последняя экономика Африки. То есть человек, который имел копейку, мог на эту копейку что-то купить. Сейчас человек, который имеет триллиард, не может купить там ничего, потому что бешеная инфляция вообще. Все. Разворованы, уничтожены. И вот тут опять пранки троллили Порошенко очередной да. раз. И говорят, что очередной раз протролли. Это уже становится реально смешно. Ну то есть раз протролли, ну фиг не, два протроллили, ну э, сколько можно-то, да. И... Э, Украинский министр вот рассказал сегодня Юрий Грынчак в эфире телеканала, значит, рассказал, что хотели подорвать российский газопровод в четырнадцатом-пятнадцатом году, который шел через идет да, через Украину, и что вот, и наличие газопровода вот этого на территории Украины предотвратило широкомасштабную войну. Подорвали, то война бы была, представляешь, так далее. Я вот не знаю, по поводу поводу Не, ну понятно, что кто-то хотел взорвать, кто-то не хотел. Я скажу про Лукоил. То, о чем мы говорили, помнишь, когда Лукоил огромное количество заправочных станций имел, два хранилища больших хранилищ, так далее, так далее. И мы говорили, ну какие вопросы. У Лукоева это все там на территории Украины отобрать. Вообще да, Он практики. отстегивает, во-первых. Да. Во-вторых, у Порошенко в России бизнес. Да. То есть им наплевать на народ, они там свои дела крутят. И очень Эх. очень меня тогда это удивляло, что дали возможность Лукойлу все это продать по огромной цене. Хотя можно было зачмарить и целую сбить до, до, до ну, копеек. Как, как Путин покупает башни, например. Ну, на, да. Или... да, да, да. Вот такие дела. Так что там тоже происходят такие вещи, которые Непонятным. объяснимы, да? Ну, вернее, нам понятно но... Нелогично. Остановили меня ДПС из наклейки с Мальцевым и Навальным, выписывали штрафов, Александр не крыл. А вы свяжитесь со мной, это очень интересно. Это прямо вот это то, это, это то, что надо сейчас, о чем нужно говорить. И по поводу чего стоит посудиться. Социально-экономическая программа была в точности как у Чавеса и у Мальцева. За бред банк конфискация и фунда национализации нет. Врешь. А доля национальных богатств. Там есть такое слово. Прощение долгов было там. Вот это все. Это, это не как у Мальцева. Это как у Грудинина. Программе. А потом отобрать все наворованное, вернуть России да. и народу, самое главное, этого ни у кого нет. Понимаешь, когда <coughs> отобрать для государства, да, это ну, кто такой это государство? Мугабы ну, государство, Путин, государство. Вот они Что отбирают. Такое да. Да. А мы говорим не об этом. Мы говорим о доле каждого, чтобы каждый имел долю. Вот о чем мы говорим. Чтобы было прощение долгов. И так далее. Так что, ребят, вы не на те акценты, так сказать, обращайте внимание. Так, и вот в США произошло интересные вещи. Компьютерный сбой произошел. И, как правило, когда компьютер, компьютерный сбой происходит, всегда в сторону капиталиста. Да? А здесь нет впервые в истории новогоднего человека. Лотерея раздала всем выигрыши. и да, 19,6 миллионов долларов в виде выигрыша ушло из-за компьютерного сбоя. Делать нечего, приходится платить. Я уж не знаю, как они будут выкручиваться. То есть выиграли по 10-20 тысяч долларов каждый участник лотереи. нормально, да? Вот, и в Новый год женщина в Калифорнии родила близнецов с разницей 20 минут. Поэтому один родился в один год, другой yeah. в другой. Вот разные месяцы, разные годы рождения. Представляешь, какая прелесть. Вот такие вот дела. Давай, наверное, сейчас расскажем про донаты. Вот они там. Да, А я буду, наверное... Так, так, так. Дайте Славе теплой воды попить Да не, нормально, все хорошо Северный Кавказ надо отделить, пишут люди а зачем кого-то куда-то отделять, отселять и так далее на Северном но Кавказе? Надо отселить, да, надо. Кто живут? Нам надо Путин. На северном Кавказе живут люди, которые сами в состоянии принять решение, проголосовать, за что они. За независимость, ради бога, нет никаких вопросов. Навеки с русским народом тоже нет вопросов, но надо еще и русского народа спросить. То есть нужно определиться по каждому. Да? Вот. То есть мы дошли до того момента, когда самый простой путь. Это разобраться на берегу. Нахер брать Путина и сказать: так что мы делаем чё с вами, ребята? Да. Да, что хочет народ? Вот я, допустим, по Дагестану могу сказать, что Дагестан, где языком общения межнациональным является русский язык, навряд ли захочет отделяться. Ну что же там на, на пинках выписывают, что ли? нет, такого не будет ни в коем случае. Чечня захочет отделяться. Нет вопросов, какие проблемы. Это хочет остаться, пусть да, тут... Начинают я думаю, я, я да. думаю, что как раз Чечня захочет отделиться. Но это, я говорю, это их дело, и это очень важно для чего? Для того, чтобы мы никогда больше не воевали, чтобы мы дружили, чтобы у нас было понятное статус-кво у всех. Кто? Вы кто такие русские? Вы оккупанты? Нет, вы наши добрые соседи. Мы кто такие там чеченцы? Мы ваши враги? Нет, мы ваши добрые соседи. Все, нет никаких вопросов. Да. Слава, надо раздобыть для Вольного номер Поклонской. Надо, я думаю, Вальнов лучше мужчина. Да, да. да, раздобыть, чего угодно. Но черта может достать. Так что номер Поклонской, я думаю, для него вообще не проблема. Вот такие дела. человек как не проспит пишет Мальцев петух. Год петуха кончился, дурак Мальцев может собакой, но точно не петух. Так. ты? Да, давай. Вот, Татьяна, без комментариев. Слава, извини. Слава, да ты Ельцина переблюнешь, дать тебе власть, ты Россию развалишь, придурок, я же не прошу мне власть, я не прошу власть народу, еб твою мать, Дебилы. дебил, Ельцин просил власть народу, и ты считаешь Россия не развалена что ли, то что в Чечне сейчас происходит, сидит, сидит там э, сатрап путинский, который угнетает народ, это не Дебилай, развал это России, идея. Убивают людей каждый день. Ты что говоришь-то вообще? Кому дальше за это отвечать? Независимо от того, в какого Бога мы верим или не верим, ни в какого. О чем ты говоришь? За все в этой жизни придется платить и отвечать. Если не тебе, мудаку, то детям нашим идиот. Бля, какие дураки бывают. Господи. Вот понятно, для чего это делает. Это ему нужно, но вам-то, ватникам, нафига это? Вы-то что с этого получаете? Что тебе, с бедного чеченца, с этого, который вынужден убежать или под гнетом Кадырова, там, -э, сидит где-то в горах там, или каждый день ждет, что у него сейчас паспортный режим тут проверять начнут? Тебе что-то от него, хорошее или плохое, что он тебе делает, этот чеченец? Это развалить Россию. Дебилы. Бля. Татьяна Кувшинка. В Новый год без Путина. Отлично. Очень хорошо. Спасибо. Так. Шахерезада. Ой, шахери... Шахерезады. 22 декабря я послал вам на почту email, деловое предложение по ИСО Риккоинах. Очень удивился, когда вместо ответа мне вы озвучили мою идею в эфире 25 декабря. Мои второе и третье письма также остались без ответа. Все это выглядит крайне странно и не очень красиво с вашей стороны. Мы ну, извиня... извиняемся, извиняемся. Да, я обязательно свяжемся, да. Обязательно свяжемся, нет вопросов. И это Роман, Романа не передавали мне? Не передавали тебе. У нас Станислав просто этим письмами занимается конкретно. Ну, надо залечь сейчас за 22 декабря и все посмотреть письма, которые есть. Все сейчас, все уясним и все напишем. Так что никакой проблемы не будет. Полубятников Андрей. Спасибо, что не подставился. Спасибо. Вене Ерофеев и немедленно выпил. Все в тренде. Слава, ты орешь, значит, ты тупица не можешь аргументировать. Эхо а, вообще ужас какой-то. есть тот человек, который орет, он не может аргументировать, что ли? а тот, который говорит тихим голосом, он значит для тебя аргументированно говорит. Ты э, это по децибелам да, понимаешь, определяешь аргументы. Пенсионерка Инга. С Новым годом вас, Вячеслав и Станислав. Желаю вам здоровья и богатырского, успехов вам в борьбе за свободу и справедливость. Удачи во всем, семейного счастья, всех благ, скорейшего удачного возвращения на родину. Не терять вам свой оптимизм и патриотизм. Спасибо вам большое. Спасибо. Лариса. Счастливого Нового года всем нам. То есть собрать все активы банка и просто... Так, Елена Альба. С Новым годом, с новым счастьем. Сами знаете, с каким счастьем. Ларит да. Коины. Лариса. Сергею на студии. Спасибо. И вот Спасибо. Еще, еще Лариса. С наступающим Новым годом. Желаю всем здоровья, успехов. Семейного благополучия и всего самого лучшего. Спасибо. Вот пишет, ты реально, дед, попутал. Чечня не хочет отделяться никуда. Чечня хочет жить, как Краснодар. Давайте мы спросим это у чеченцев. Если они никуда не хотят отделяться, хотят жить, как Краснодар, ради Бога. Кто же против? Так. Разберитесь с сайт не открывает. Сейчас мы работаем в этом направлении. Мы пытаемся сейчас, не пытаемся, а делаем. То есть, таким образом, чтобы это была реальная криптовалюта. Чтобы люди могли уже сейчас те рекорды, которые они имеют, покупать и продавать. Самое главное, чтобы они могли продавать. Поэтому сейчас еще нам нужно некоторое время для того, чтобы это закончить. Вот пишет про умирающего диктора за кадром. Ну, тут, видите, у нас, я говорю, проблемы некоторые возникают со звуком, и не первый раз. И странно они, конечно, эти проблемы очень странные. Они такие системные и никак не связаны с оборудованием, потому что оборудование и программу, которой вещаем, мы уже меняли многократно. А сбой один и тот же. Так что я думаю, что это надо разговаривать с ютубом и многие говорят что так и есть как смотрел вас Мальцев, так и будут смотреть вы крутые владимир всемогущий спасибо да нет мы не крутые мы стараемся говорить правду за да. правду Слава, не обольщаясь, бойкот ничего не даст, придет 30%, чтобы убрать крысу, надо за сейчас больше. Да классно, 30%. Во! Представляете, приходит 30% избирателей. Из этих 30, они говорят, 70% проголосовали за Путина. Что там у Путина? То есть это 20%? 20% да, вы понимаете, от общего числа людей, где легитимный, где легитимный лидер, за которым стоит 86%. Где он? Его нет. То есть для всех понятно, абсолютно для всех понятно, что нет легитимной власти в России. Как только это понятно абсолютно для всех, ее и не будет. Все. То есть за счет чего держится власть? Думаете, за счет легитимности? Нет. За счет ощущения этой легитимности. Почему мы там, выполняем законы или приказы, распоряжения этой власти, любые императивы или не выполняем? Если мы считаем ее легитимность, значит мы выполняем. Если считаем нелегитимным, значит не выполняем. И нам наоборот, каким образом эта вот власть появилась? Помазанник он Боже, избрали его, с оружием в руках он эту власть. Мы его признаем или не признаем. И если народ России Путина не признает, а 20% проголосовавших, так скажем, от общего числа избирателей, это не признание Путина. Все, жопа ему, жопа в тот же день. Такие вот. Хочу, так. как в Германии Фирус застрелился, ближних судили повесили преступников. Посадили, режим осудили всем миром. И страна и стала великой страной нации, а как вот как я хочу, а так и будет. А у нас нет другого выхода. Понимаете, другой выход это гибель России. России не будет. Если если мы с вами этого не сделаем, все, кранты, То есть там по, а, по Уралу, Урал, да, да, Китай, все китайское. будет китайское. Даже я думаю, по Волгу, все будет китайское. А с этой стороны все развалится тоже. Так. Так, вот пишет, напоминаю, всем у нас новые донаты, новый кошелек биткоин. Спасибо за вашу помощь. Так. Человек пишет, обожрался разного мяса, чего желают 80% россиянцев. Да, но если... Не всем доступны. Да, официально 22 миллиона бедных, то есть надо говорить нищих, абсолютно нищих. Если врачи, учителя получают зарплату там, 10 тысяч рублей, максимально да, 10 тысяч рублей, а министр получает 1 миллион 700 тысяч. Ну, понятно, что такое расслоение. Как я в свое время сказал, когда еще был зампредом Думы, мне говорят, а что ты так Путина не любишь, что ты так выступаешь против них. Я говорю, когда разница в доходах сто раз. Нужно готовиться к революции. А когда разница в доходах 100 тысяч раз, революцию нужно готовить. Вот этим мы как раз и занимаемся. Мальцев, почему Кремль снова отправил в США 6 триллионов баксов? Не знаю. Что у Кремля 6 триллионов баксов чтобы отправить, да? Такие вот вещи. Так. Мальцев почему-то ролик за Грудинина. Ну, очень просто, потому что здесь это должно звучать. Фамилии сказали, роль, чтобы они двигали эту фамилию и все. То есть таким образом очень будет весело. А нам нужен бойкот. В этих условиях даже Грудинин сыграет очень правильную роль. Потому что он что-то же на себя оттянет. Понимаешь? И поэтому получится ситуация, что легитимность Путина будет еще меньше. Но нужно идти на бойкот. Потому что вы же понимаете, что сколько бы ни пришло, они перерисуют. Они могут написать, что все пришедшие будут голосовать. Готовы за уже итоговые, наверное, протокол все. Спрашивают меня, где революция? Революция идет по всей России. Если вы ее не ощущаете, значит вы либо не живете в России, либо вы живете в каком-то своем мире, как Путин. В том мире, в котором правит Путин, а информация самая достоверная из программы время. Ну, а купи нормальный микрофон себе за 100 рублей, что за неуважение к людям, а э, все остальное, что списываются лайки, чтобы мне купить, да, что мне купить, чтобы не списывались лайки, чтобы э, не рисовались дизлайки и так далее, чтобы не глушились программы, чтобы не запрещал YouTube программы в связи с тем, что название, та, борьба с то да, не соответствует... Э, информации внутри, да? И это что мне сделать? Чем вы говорите? Так. Спасибо, что вы нас смотрите. Огромное спасибо. спасибо. С выступившим Новым годом. Еще да. вас Счастья, раз. здоровья. Да. И, и освободиться от Путина. Это самое главное. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.